Всем здравствуйте! Привет-привет-привет всем болельщикам хоккея, собравшимся сегодня на канале 6 полевой. У нас в прямом эфире стартовый матч турнира э, из серии World Hockey Group. Турнир World Selects Trophy 3А среди юношей 2009 года рождения. Ну и стартовый матч для одной из казахстанских команд, участвующих, участвующих на этом турнире с кастрижи против Норвегии Selects. По сути, против сборной Норвегии будут играть наши ребята. Пока картинки из Праги мы не получаем. Там пока у нас не запустилась трансляция. Но мы на низком старте, как говорится, да в ожидании. Параллельно уже и Идет одна игра на этом турнире. Сборная Стокгольма играет против сборной Альпс. Альпов. альпс Селекция стокгольм Селекция Вот такая вывеска. И там пока ведут по счету шведы. Но, во всяком случае, вели пару минут назад. Да, 3-1 там сейчас счет. В режиме лайф видим это. Ну и сборная Стокгольма переигрывает по всем параметрам сборную Альпов. 17-3 по броскам в первом периоде. Очень уверенно шведы идут... в. Вперед в этом поединке. Но ни со Стокгольмом, ни с Альпами наши команды играть не будут. Ни Стрижи, ни СКА стрижи ни Астана. Да, две команды из Казахстана участвуют на этом турнире. Ска-стрижи и команда Астана 2009, да, оба коллектива представляют 2009 год и оба коллектива не сыграют вот с этими двумя командами которые я только что обозначил но сыграют с другими командами, об этом мы конечно поговорим на связи мы с Чехией с Прагой, там есть представители команд и мы с ними все время, да, на, на короткой ноге, что называется, пока наши команды еще не вышли ну, ни, ни с Кастрижи, ни норвежцы, на не вышли Ждем, когда они там на льду появятся Когда запустится эфир Но, насколько я знаю, оператора на арену привезли Об этом тоже сообщили представители СК Стрижей Оператора на арену привезли Так, есть картинка, кстати говоря Кажется, сейчас, друзья, будем запускаться последние мгновения Вроде бы все появляется Есть Есть картинка Но пока нет Начало эфира. Выставляем настройки. На максимум все естественно. Так, где тут у нас и что тут у нас? Да, вот такая заставочка, друзья, покатила. В общем, появляется звук с арены. Там уже есть какой-то звук. Есть уже картинка от оператора, но пока нет... Пока нет картинки непосредственно льда. Ну что, еще раз всем здравствуйте, добрый день. Всех приветствую. Ну и да, быстренько пробежимся по чату. Герим Борис играет в другой группе. Борыс 2009 будет принимать участие в другой группе, в группе Элит. И их игры мы планируем показать в полном объеме. У них матчи состоятся с 9 по 13, по-моему, мая. Пройдут они во Франции Нет, в Италии, прошу прощения Больцано, город Больцано Итальянский принимает эти игры И там Борис будет э, участвовать Борис 2009 Будет участвовать в Больцано э, Там группа элит Это как бы ну, первая, так скажем, да, группа А вот группа ААА Это вторая группа по уровню считается Вот как-то так Ну и Борис 2010 Параллельно с Борисом 2009 Будет принимать участие в своем турнире. Он пройдет во Франции, если не ошибаюсь, в Шимани, Возможно, что эти игры тоже покажет наш канал. Пока, пока ждем информации, ждем подтверждения от представителей команды. Ну и, друзья, напишите, пожалуйста, в чате, не забивает ли шум арены мой голос, нужно ли сделать потише, все ли вам слышно, все ли нормально, все ли приятно слышно и так далее. В общем, в общем, жду от вас обратную связь, друзья а, Да, Борис, как я сказал Будет играть в другой группе И чуточку позже а, Василисе Шублиной передаем привет От пользователя хиплин 12Z а, Василиса, говорят, там на скамейке И огромный привет от всей души ну что, давайте быстренько пройдемся по составам играющих сегодня команд. Начнем с наших соперников, хоккейстов Норвей Селикс. Но вот непонятно только, почему в одинаковой форме практически, да, вышли команды. Кто-то должен будет переодеться, я так думаю. Потому что вот так различать игроков будет, ну, практически нереально. Итак, состав наших соперников. Хоккеистов Норвей Селикс, Вратари Фергуссон Хагмус, номер 31-й. Виктор Сместов, номер 35 Полевые игроки. 10-й Йоханни Сунорум. 11-й Матиас Лаштяк. 12-й Седрик Тохем. 16-й Себастьян Бликсет. 17-й Эрик Коем. 21-й Себастьян Инсаксен. 25-й Бенджамин Хагмус. 26-й Янис Юкамс. 29-й Йонес Бенкеру. 41-й Каспер Рамдалл, 67-й Лукас Фискебек, 69-й Максим Лукач, 72-й Кристиан Толстович, 77-й Эйк Аргален и 91-й Андрей Никуш. Тренирует команду Питер Толстович, помогает ему Ларс Мору. Но и к составу с Кастрижей. Переходим. Алматинская команда, собранная сразу из пяти команд. Это Стрижи, непосредственно это Динамо, это Рокинжан, Юность и Торпеда. Вот такие пять коллективов выставили своих игроков в эту команду, которая выступает под формой СК. Как и в чемпионате Казахстана Вратаре Леонид Кравцов номер 20 И Шербапиев номер 25 Полевые игроки 7-й Данил Якушкин 8-й Роман Крылов 10-й Макар Бубликов 14-й Каирхан 15-й Мамонтов 17-й Данил Казачков 21-й Мансур 23-й Марк Гуров 31-й Ахмед Мухаммед Галиев 40-й Артем Коротков 44-й Дени 55-й Данил Вагнер 71-й Александр Корсаков 72-й Вадим Кирса, 73-й Алан Гриценко, 88-й Назар Елимесов, 96-й Танир Курмагамбетов и 97-й Богдан Богайчук. Главный тренер команды Инар Морбекович Кутеев. Вот такие вот, друзья мои, составы, выиграющих сегодня команд. Ну что, у нас там, в общем-то, все готово, да, к началу этого поединка. Мы готовы начинать. Остается дождаться, когда арбитры появятся на площадке. Давайте я перепроверю сейчас быстренько настройки. Да, у нас выставлено все на максимумах максимально возможные настройки установлены. Ну, вот я смотрел начало поединка, который, да, уже идет сейчас. Это матч между сборной Стокгольма и сборной Альп. Но ну, в Альпах представлены там, по-моему, итальянцы, швейцарцы и австрийцы, если я не путаю. Ну, такая вот сборная, да, Альф Селикс, больше степени, наверное, даже там итальянцы и швейцарцы, вот так скажем. И там, да, трансляция очень неплохая, скажу честно. Там были повторы, там были хорошие заставки. Ну и вот здесь, да, есть заставочки. Так, и вот вижу я, что наши ребята переодеваются в гостевую форму. Обратите внимание, почему-то именно нашей команде пришлось переодеваться в гостевую, хотя по логике мы хозяева, мы должны играть в темном. Так, вот соперник наш должен быть светлым Ну да ладно, не суть важно, друзья а, Так, Айгерим, плохо слышно, да, все-таки Давайте я да, тогда поближе сделаю микрофон и Немножко убавлю шум арены Чтобы вам было лучше меня слышно Давайте сделаем потише арену Ну вот так, я думаю, вот так, думаю, будет должно быть нормально а, Вот так уже и вы меня будете слышать И я слышу хорошо арену И всего нам должно хватать так или все-таки нет? Все-таки еще потише надо сделать. Давайте вот так, до минимума практически убавим звук с арены. Ну вот так, я думаю, теперь будет, наверное, в порядке. Айгерим, жду от вас еще, да, еще раз обратную связь, чтобы нам выставить все вот эти установки, все настройки на первую игру на этом турнире. 09 9 ААА турнамент. Вот такой турнир в Праге. Ну и в прошлом сезоне был аналогичный турнир. Приезжали также команды 8-го года казахстанские. Были там Стрижи, тогда еще просто Стрижи, не СК, Стрижи. Была команда Астана, также Борыс участвовал в прошлом сезоне в Бальцану и так далее. Вот, все. Спасибо, друзья. Спасибо за подсказочки, что все нормально, что все стало хорошо слышно. И, значит, мы готовы начинать. Ну что, наши будут в белом. Не суть важно, в каком именно цвете они будут. Главное, чтобы принесли нам победу. Ну и наш капитан Кайерхан Елжас пожимает руки арбитрам и сопернику. Капитану соперников 29 номер Йонас Бентерут. У нас Каирхан Елжас, как я уже отметил. Ну а меня зовут Евгений Самойлов. Канал 6 полевой. Будем вместе с вами следить за матчем Айгерим Вагнер играет под номером 55 Даниил Вагнер 55 номер на его джерси Во всяком случае так у нас указано в заявочке на этот поединок в заявочке от команды, ну и, соответственно, в заявке на сайте э, этого турнира. Все готово к началу. Команды, по идее, должны поменяться сторонами сейчас на первый период. Э, Но ну, не факт, что это произойдет. Последнее время э, ну, вот, турнир в Нэшвилле это продемонстрировал. Там тоже не всегда команды начинали, э, как прописано в регламенте. По регламенту команды должны начать на противоположной стороне от своей скамейки. И да, вот арбитр показывает, нужно поменяться. Все правильно. Кто не в курсе, друзья, международные турниры вот в этом формате в Европе проходят в формате два периода по 20 минут. Перерывы иногда бывают длинными, с заливкой льда иногда бывают короткими, двухминутными без заливки льда. Будем ждать как здесь пойдет да? Это мы все узнаем чуточку позже Ну и у нас на точке Данил Вагнер Как раз таки 55 номер Он на точке На вбрасывании Вбрасывание он проигрывает Рамдал оказался лучше Расторопнее и наши соперники выигрывают вбрасывание стартовое Вчера наша команда провела Товарищеский матч Вечером против команды TPH Total Package Hockey Американской И сумели, сумели алматинцы взять Победу. Ну или давайте говорить казахстанцы все-таки, да, несмотря на то, что под эгидой из кастрижей выступает наш коллектив Все-таки это сборная, сборная из пяти команд, не только алматинских, но и э, здесь представлены Карагандинская юность и э, Узкаминогорская торпеда Пусть и в небольшом количестве игроки из этих команд, но все-таки они есть и поэтому будем говорить казахстанцы Все-таки так будет правильнее э, Казахстанцы вчера сумели одержать победу над ТПХ со счетом 4-1, хороший матч, хорошая игра но организаторы не транслировали Организаторы не транслировали Этот товарняк Так вот, Виталий Вагнер Просит еще потише немножко звук сделать Давайте попробуем Сейчас, да, еще убавлю но, с другой стороны, так и я уже ничего слышать не буду Давайте здесь убавим в другом формате Все, сделал, сделал еще тише Надеюсь, теперь будет слышно все нормально Да, выиграли наши ребята Хорошее начало Разминочный поединок получился С чем, собственно, мы их и поздравляем Проброс фиксирует арбитр тем временем Ну и пока пауза Есть возможность рассказать Да, о формате турнира Принимают участие в этом турнире 16 команд Все команды перейдут в раунд плей-офф но первые 8 мест сыграют между собой уже дальше. Да, плей-оф до финала. 1 4, 1, 2 и финал, соответственно. А вот команды, занявшие места с 9 по 16, будут, соответственно, разбираться между собой за места. 9-я и 10-я команда будут биться за 9-10 место. 11 е 12-е в матче между собой будут биться, соответственно, за 11 -е, 12 -е место и так далее. Все почему? Да потому что команды играют не в круговую систему. Не каждый из каждым. Команды играют э, по 5 встреч на предварительном раунде. Очень сложная схема, применяемая в Европе. Но, ну, на мой взгляд, интересная кстати схема. И есть, да, вот наш, нашей федерации над чем задуматься по этому поводу. Э, два периода по 20 минут э, и по две игры в день. Вот таков регламент. Э, попробовали казахстанцы сходить в атаку, но пока не получается. Впереди вот здесь хороший отбор в центре. Можно идти в атаку. Чистый вход в зону. Обросок. А ну! Казачков Выстрел! Хорош Казачков. Неплохо сейчас атаковал, но э, переиграть Галкипера не удалось. Ну вот здесь классный да, отбор от Давлет Мирзаева. Тут же скидочка вперед. Оставление на Казачкова. Не вижу, кто оставлял, кстати, шайбу. да Но, но Данил здорово бросил. Попал, правда, в Галкипера. Начало положено. Уже, в принципе, есть да, определенные... Моменты есть атаки. Ух ты, какой эпизод еще чуть-чуть не хватает сейчас нашим ребятам, чтобы открыть счет. Но момент действительно классный. Так, ну и сразу параллельно будем мы смотреть за статистикой этого матча. Будем отслеживать, что у нас по статистике происходит. На данный момент по броскам еще пока статистику не обновили на официальной странице этого турнира. В атаке соперники. Хороший бросок. Вытаскивает, вытаскивает Леонид Кравцов. Да, именно Леонид Кравцов начал матч в створе ворота нашей команды. Хороший момент. Но момент еще какой не используем сейчас. Как здорово выкатывал Маргуров на чужие ворота. Один в ноль практически. Да, было тяжеловато. Мешал э, все-таки, да, там и, и угол обстрела. Мешал и э, прочие моменты. Но момент действительно упустили. Хороший момент упустили. Елемесов проиграл борьбу. Микуш на подборе. Здесь надо забирать шайбу. Отлично. Отлично. Гриценко действует в чужой зоне. Сбросил в лицевой. Хороший момент. Бросок! Гоу! Гоу! Гоу! Гоу! Гоу! 88 номер Назар Елимесов открывает счет в этой встрече. 1-0 с Кастрижи выходят вперед. Давайте ждать повтора. Давайте ждать повтора. Ну, отработал, отмечу Алана Гриценко, который здорово отработал на чужой синей линии, да, и затем в великолепном стиле Назар Елемесов навязал борьбу сопернику. Сумел. Забрать шайбу и сумел нанести великолепный точный бросок в створ ворот. Капитулировали норвежцы. Казахстанцы повели в счете 1-0. Это проброс. Здесь сейчас свисток раздастся. Да, есть свисток. И вбрасывание у наших ворот. Ну что, начало положено, и это, конечно же, радует. На самом деле это радует, это очень здорово. Э, так, жаль, вот на страничке не обновляется информация пока по броскам. Тишина, увы и ах, но будем как-то стараться отслеживать, ввести вот эти моменты э, и следить за тем, кто сколько бросков. Ой, ты как, проваливаемся сейчас в своей зоне. Опаснейшая передача, и счет сравнялся. Счет сравнялся. 1-1 делают счет норвежцы. Упустили. Откровенно говоря, мы сейчас соперника. Да, провалились в обороне. Буквально чуть-чуть не хватило здесь нашим ребятам, чтобы шайбу остановить. Но давайте в повторе еще раз смотреть. Вроде бы ничего не предвещало, но провалили центр. И вот здесь в своей зоне ошибается наш защитник. Не вижу, кто это. Да, 31 номер. Ахмед Мухаммед Галиев отпустил соперника. Далековато. И тот сумел обработать шайбу. Сумел отдать передачу налево на дальнюю штангу. И Леонид Кравцов бессилен был в этой ситуации. Да, защитникам нужно повнимательнее действовать в своей зоне. Тем временем Коротков уже в чужой. Коротков. Мне интересно, кто ты... Ох ты, какой момент еще, ну, где шайба? Я-я-я-я-я-я, Данил Якушкин. Просто великолепный момент сейчас упускаем. Давайте в повторе посмотрим. Оператору, вообще организаторам огромное спасибо, да, за вот эти повторы. В этом сезоне у них все здорово налажено. Ну и здесь момент, конечно, классный. Передача на Якушкина прошла. Тот в касание. Коротков видит здорово площадку. И действительно вот эта тройка, которая собралась, да, получается, ваг. Коротков и э, Якушкин, представители юности и торпеда, они действительно очень здорово себя проявляют. Это хорошая по помощь будет э, команде Алматинской. Да, вот э, с плюсом таким пойдут ребята. Но и сейчас вновь эта тройка в чужой зоне навязывает борьбу, правда, теряем шайбу. И ответ от норвежцев. Тохем уже в нашей зоне наброс на пятак не проходит. Успевает вернуться в оборону Утеев. Отрабатывает там за воротами, за собственными... Так, друзья, давайте определимся, добавить или все-таки убавить звук арены. Давайте добавлю. Вот так сделаю. Ну, я думаю, вот так должно быть нормально сейчас. Немножко я э, поднял уровень громкости. Э, смотрим дальше. Тем временем, Вагнер. Хороший заброс вперед. Надо ускоряться. Якушкин справа есть партнер на пятаке. Якушкин первым на подборе шайбы оказывается. Перемудрил немножко сейчас Данил Якушкин. Коротков. Ну, и тут слишком много игроков в синей форме, которые за шайбу успевают за цепиться и стараются вывести из своей зоны неплохо Гриценко, Вагнер подхватил шайбу, Вагнер, ну так нельзя да, тут нужно очень внимательно играть, соперник не дремлет, соперник ведь тоже не просто так, здесь находится хорошая сборная Фин... Норвегии, представленная из довольно интересных игроков все-таки, да, лучшие были собраны норвежцами на вот этот турнир, поэтому надо внимательнее внимательнее действовать Вагнер Помогает ему Елжас. Кайрхан. Сумел доставить шайбу вновь Данилу Вагнеру. Вагнер зашел в чужую зону. Чистый вход. Рядом есть партнеры. Вагнер укрывает шайбу корпусом. И за ворот скидочка. Броска так и не состоялась. Норвежцы отбросились. И будет свисток сейчас. Проброс. Проброс в исполнении соперника. Ну и мы... Э, да, смотрим статистику Пытаюсь я обновить статистику Пошла статистика э, Пошли обновления, но пока непонятно Что-то, да, броски в створ ворот Отдельно не считают Счет 1-1 по броскам 1-1 Хотя мы видели и спасение в исполнении Леонида Кравцова, отраженные броски И э, как вытаскивал шайбы Голкипер Норвежцев По-моему, Сместод э, сейчас в воротах 35-й номер, ну посмотрим Да, 35-й номер Виктор Сместод В воротах у норвежцев Заброс в нашу зону. И здесь уже проброса не будет. Опасно атакуют норвежцы. Скидочка в направлении пятака. Дошла шайба до Хаглунда. Но наши ребята успевают ее перехватить. А здесь вне игры. Почему молчит судья? Очень поздно. Но все-таки свисток дал. Но вне игры зафиксировал. И у нас пауза. Иван Петренко спрашивает, где играет Шуклин. Шуклин играет за СКА Стрижей, за СКА или там, да, за Стрижей конкретно в Кубке Федерации. За СКА Стрижей в чемпионате Казахстана в группе сильнейших. Но по 10 году Габриэль играет. Да, это игры по 9-му году и здесь в составе Габриэля Шуклина нет. Это я точно могу сказать. Ну, во всяком случае, ни в одной из заявок, которые я видел официально на сайте, и то, что мне предоставила команда Габриэля Шуклина, не было. Здесь игроки только девятого года рождения. Опасно норвежцы атакуют. Хороший проход за нашими воротами через паузу. Но бросок сорвался у нападающего норвежской сборной. Забираем шайбу и можно налево отдавать. Можно попробовать самому, что, собственно, сейчас и делает Елемесов. Забрался в чужую зону Назар. Встретил, правда, сопротивление. Противление соперника и Бен Бентерут от шайбу отобрал. Хороший перехват. Ну а дальше сразу три игрока в синей форме бросились на шайбу. И не позволили, не позволили Мухаммед Галиеву довести дело до опасного момента. Чудим в своей зоне сейчас. Ой, чудим. Надо повнимательнее Мухаммед Галиев. Длинная передача в чужую зону под синюю линию, не будет проброса, показывает арбитр. Бентерут развернулся. Вообще норвежцы представлены в основном, да, так скажем, тремя командами. Это Манглируд Стар и э, Магглируд Стар, Валеренга и также э, Ски -хокей. Это, ну, основа, да, их тут по три игрока из этих команд, ну и еще по одному игроку из других. Тут набрано много-много разных команд, действительно. Но вот Валеренга, Ски и и... Мангли Рудстар это основа, так скажем, да, вот по три человека представлены у норвежцев в составе этой, этой сборной. Опасный момент. Гол, гол, гол, гол. Александр Корсаков. Делает счет 2-1 в пользу нашей команды. Александр Корсаков просто спокойно, уверенно после выигранного вбрасывания на чужом пятаке разобрался. Давайте смотреть повтор. Да, еще раз. Выиграли точку. Передача под синюю линию. Там бросок от капитана. Отражает голкипер. Ну и Корсаков в великолепном стиле на пятаке дорабатывает. И делает счет 2-1. Скастрижи выходят вновь вперед. Во второй раз в этом матче вышли мы вперед. Ждем обновления на сайте, дабы разобраться все-таки, как считают броски. Ведь в этой атаке, да, кроме заброшенной шайбы, шайбы был еще один бросок в створ. Не знаю, посчитают его или нет Будем ждать, будем смотреть Здорово в перехвате работает Утеев Утеев с подкидочкой, доставил шайбу Партнеру, Бубликов уже в чужой Бубликов падает, не будет удаления Говорит арбитр, хотя вот на мой взгляд Максим Лукач здесь нарушал правила Но это мое мнение, да И оно может быть вполне ошибочным Проваливаем, вновь проваливаем в обороне Хорошая атака от норвежцев Могла получиться, если бы Некачественная работа Короткова Который шайбу перехватил, но да Дальше вновь потеря. Ардалин с лицевого на синюю вышла шайба в среднюю зону. У Коротков не сумел перехватить снаряд. Потерял, потерял момент ну и впереди попробовал Якушкин поддавить, попробовал попрессинговать неудачно, но вот здесь Вагнер здорово очень встречает на своей синей линии, соперника не позволяет тому пойти в атаку, вообще центральная зона очень насыщенная получается, Вагнер далековато отпустил Данил Шайбу отпустил ее и упустил по сути эпизод вне игры, здесь чистейший офсайт, спасибо арбитру который этот момент зафиксировал да, вот 26 номер соперника Янис Юкомс в Ходил по ближнему к нам борту в зону, а на дальнем борту уже кто-то из его партнеров забрался за синюю линию. Ну что, 2-1 с Кастрижи ведут в счете. И, на мой взгляд, по игре действительно преимущество тоже у наших ребят. Чувствуем, чувствуем. Ох ты, какой момент! Не забивает, не забивает. Сейчас Давлет Мирзаев. Великолепная передача из-за ворот. Скидочка от Казачкова, конечно, прошла классная. Подбираем шайбу. Хорош, хорош, Багайчук. А вот здесь защитники не сумели, да, вовремя подключиться. Но на самом деле все правильно. Они откатывались сразу назад, дабы не упустить контратаку. Не стали рисковать, но может оно и правильно. Казачков. Наши ребята очень здорово играют в дальние передачи. Вот такими забросами по чужую синюю. Но местами вот такие провалы тоже бывают. Попала Шайба в шлем. Голкиперу нашему просит Леонид Кравцов паузу для себя. Арбитр Свисток дает ну, вот, Кстати в Нэшвилле да, проходил турнир Я думаю многие из вас смотрели Как играл Борис 2008 э, В Америке в штате Теннесси Город Нэшвилл Буквально вот только-только турнир закончился Ребята сегодня по-моему должны прилететь домой И там в подобных ситуациях Когда шайба попадала в шлем э, Галкиперу э, Причем несколько раз такое было Арсений Кучковский, Никита Кулаков Оба получали шайбами, шайбами в шлема э, Арбитры Свистков не давали Остановки игры не было. Они говорили, что играете играйте. Нечего. Нечего вам тут останавливаться. Ну и слава богу здесь, да, хотя бы есть остановки. И это радует. Вбрасывание мы проиграли, но подбор оставили за собой. Чисто вошли в чужую зону. Гуров. Перевод направо. Игра высоко поднята. Разве нет? Молчит арбитр. Бросок с дальней дистанции. Успевает среагировать с на вот этот мощный выстрел Ахмета Мухаммед Давайте в повторе еще раз посмотрим. Ну, во-первых, да, вот здесь э, Мухамед Галиев шайбу здорово на синий успел увидеть, да, подключился к атаке, бросил схода, э, и галкипер среагировал. Вбрасывание вновь за соперником. Но вот на точке мы пока не лучшим образом действуем на самом деле. Это, конечно, не самый приятный показатель. Хотелось бы, чтобы и точ точку тоже наши оставляли за собой. Но пока в большей степени именно соперники выигрывают вбрасывание. В чужой зоне пытаемся забрать шайбу, но появилась статистика, да, Назар Елемесов забросил без ассистентов, но вот шайбу под номером 2 на Денира Утеева записали почему-то на официальном сайте, хотя, конечно же, мы видели, что Александр Корсаков после броска Денира добивал снаряд. Чужие ворота Но я думаю будут изменения Вполне возможно у нас своя статистика У них своя там на сайте Будем как-то совмещать Эту статистику и официальную информацию Уже какую-то иметь Соперник с шайбой, с шайбой Хоем не самая точная передача, но все-таки дошла шайба до адресата Разгоняется кто? Лукач, да Разгоняется, падает, поднимается Сохраняет контроль над шайбой Хороший нападающий Действительно здорово контролирует снаряд И обратите внимание, какой пас прошел Великолепный на Микуша Ондрей бросил, в створ не попал Но вот тут проваливаем, проваливаем Однозначно сейчас в обороне И норвежцы придавили Надо выбираться из своей зоны Надо выводить шайбу и уводить ее подальше к чужим воротам. Все-таки в атаке э, смат, э, наши ребята неплохо смотрятся. Чистый вход. Бросок. Неплохо сейчас Мамонтов. Э, бросил со средней дистанции. Вновь сам во-первых на подборе. Через Крылова сыграл Роман. Неточный пас. Мухаммед Галиев оставил снаряд в чужой зоне. В угол сбрасывает. Там Мамонтов. Мамонтов борьбу ввязался. Сумел доставить шайбу на лицевой борт. И там серия э, борьбы. Неплохо. Гуров. Гуров развернулся. Ушел от соперника Гуров. Ну, надо бросать. Марк передерживает шайбу. Бросок от защитника. И не прижат снаряд кольду. льду. Не прижат. Нужно продолжать давление оказывать. Ребята, бросаем еще раз с дальней дистанции. Добивание Крылова мимо цели. Гуров первым на подборе. Гуров. Это удаление же, товарищ судья. Где свисток, а где две минуты сопернику? Я возмущен. На самом деле возмущен. Здесь чистейшая подножка со спины по ногам. Ну как так-то? Молчит, молчит свисток арбитра. А мы допускаем проброс сейчас. Несмотря на то, что, да, там Назар Елемесов ускорялся. Не успел он все-таки к шайбе. И арбитр... Показывает вот в этот круг вбрасывания. Давайте, ребята, переходим. Вот здесь мы вбрасывание и устроим. 7 минут до конца первого отрезка игры. 7 минут еще играть командам <coughs> в первом периоде. Э, в очень насыщенный хоккей. Хоккей, который действительно нравится сторонним наблюдателям. Но нам бы, конечно, с вами э, хотелось, чтобы наши ребята вели с большим отрывом сейчас в этом матче. Но все впереди. Времени еще <coughs> на самом деле полно. <coughs> Вновь норвежцы отрабатывают в средней зоне Хаглун забросил в нашу И сразу два игрока в синей форме бросились в прессинг И прессинг за собой оставили Норум через короткий пас Ответная передача на Йоханнеса прошла Тот дальше в итоге через лицевой на Юкомса. Юкомса встречают наши парни Корсаков Неплохо Корсаков Забрасывает в угол Первым на подборе будет Турмагамбетов Разворачивается Танир Здорово, Танир. Ну и тут добавить надо. Передача на пятачок. Корсаков не попал по шайбе. И тут же контрвыпад соперника. Утеев. Нет, это не Утеев. Это Елжас. Но не хватает. Не хватает нам скорости. И пропускаем еще одну. На подборе э, Бенджамин Хаглунд оказался более расторопным. И сделал счет 2-2. Ну и опять, да, вот провал в обороне. Провал в обороне. Упустили соперника, отпустили вот эту контратаку э и пропустили шайбу. Провалились, откровенно говоря, да, и сначала вроде бы догнал, догнал соперника Каирхан Елжаса. Вот второго Дениру Тейв накрыть не сумел. И подключение Хаглунда оказалось э да, на руку, на руку именно норвежцам. Выигрываем вбрасывание. Вагнер. Будет бросать. Нет, решил зайти в чужую зону. Но всем видом показал Даниил, что дальний бросок будет совершать. Вагнер разворачивается в углу площадки. Вагнер. Пере... Передачка не проходит в направлении Якушкина. Забрали шайбу норвежцы. И снаряд у них. Э -э -э -э Айгерим по поводу да, точного времени все верно написал Джохангир Сламбеков. В 15-20 Астана будет играть свой первый матч против сборной Финляндии. Хорошая задумка, но через три клюшки соперников здесь, конечно, передача Якушкина на Вагнера никак не могла дойти. Э -э, мешали. Надо было, мне кажется, Данилу все-таки самому попробовать бросить. Правда, на неудобной руке шайба лежала, и поэтому э -э, и не стал-то Якушкин бросать. Э -э, понимал, что толка в том броске никакого не будет. Гриценко. Свою зону откатывает через левый борт. Сильная передача э, в направлении Якушкина. Ну и зачем свистит арбитр? Тут же э, был, был игрок сказ стрижей ближе к шайбе. Но знаете что? Вполне возможно, что в этом формате у чехов отсутствует понятие гибридного проброса. Мы с таким уже сталкивались на европейских турнирах. Где-то гибридный проброс позволяли да, производить командам, а где-то нет. Ну и вполне возможно, что вот в этом турнире по регламенту гибридный проброс как таковой отсутствует. То есть кто бы не успел первым к шайбе, свисток все равно звучит. Опасно сейчас набрасывал Лукач Бросал-то, да, неожиданно бросал э, через э, коньки э, наших же хоккеистов. Хорошо, что Кравцов успел среагировать. Так что, да, гибридные пробросы, видимо, в этом турнире э, нельзя использовать. Э, и нужно таким образом нашим ребятам с, э, заходить в зону без вот таких забросов мы-то привыкли, да, умеем это делать, очень часто пользуются, особенно с каст-режим, мы знаем, как умеют классно пользоваться гибридными пробросами, и, конечно, для них это будет большой минус. Здорово сейчас клюшка играет наш голкипер, но, ребята, как оставили-то, как оставили сразу троих соперников-то там, на пятаке, почему защитники не чистят свой пятачок? Высокий прессинг от норвежцев, и вот еще один, да, момент, и опять первым Коротков к шайбе успевает, но арбитр дает свисток, и на самом деле, на самом деле, это э, вывод мы делаем такой, что гибридный проброс здесь отсутствует. Ну и вот он, бросок Лукача, да. Э, хороший бросок, неожиданный, может быть не самый сильный, но Максим Лукач был очень близок э, к реализации сейчас. Да, я думаю, что э, нужно нашим ребятам подсказать, что гибридные пробросы использовать нельзя. Ни в коем случае, э, что на этом турнире они не работают забираем шайбу, Вагнер отработал на пятачке, мощно заряжает в чужую зону, это вновь проброс напрасно Коротков разводит руками, он не в курсе пока, да, пока он не в курсе что гибридные пробросы не работают запрещено это я надеюсь ну и потом я напишу в перерыве постараюсь написать представителю команды, там Инна находится с командой в Праге, напишу, чтобы она ребятам объяснила в перерыве, может быть там и Нармам не в курсе этой ситуации Но гибридные пробросы Использовать нельзя Это надо ребятам донести Конечно же причем, ну вот в прошлом сезоне в играх в Европе где-то были разрешены пробросы гибридные, а где-то нет, еще раз повторюсь. Ну все, забыли про пробросы, смотрим дальше. Вагнер махнул мимо шайбы клюшкой, тут же подключается Бубликов, но теряет снаряд. Опасно у наших ворот, здорово отработали, передача пройдет. Прошла передача на Короткова, Артем. И вот теперь уже, да, надо забрасывать, потому что силы на исходе. И надо меняться этому звену. Свежее сочетание появляется на площадке. Три минуты до конца первого периода. 2-2 на табло. Хороший матч, напряженная борьба. А, примерно равны по силам команды, хотя, а, ну, на мой взгляд... А казахстанцы могли бы и побольше набросать. Действительно могли. Были моменты где-то немножко начинаем, начинаем проседать. Вот что плохо. Я думаю в перерыве на Теев разберется с этой ситуацией и определенные внушения своим подопечным сделает. Хороший заброс в чужую зону. Не будет проброса. Здесь чистый момент. Ну Казачков! Казачков развернулся бросил и попал в своего же. Попал по-моему в Давлет Мирзаева сейчас. Ай как неудачно. А норвежцы за Ходят в нашу зону. Тем временем Лаштяк простреливает через пятачок на дальний борт. Там Тохем на подборе. Тохем еще раз в лицевой. Куат Балмаганбетов. Это уже турнир. Это первая игра турнира. Товарняк был вчера. Товарняк наши ребята выиграли. Э, против TPH играли. Total Package хоккей Выиграли 4-1. Э, ну, команда TPH весьма неплохая. Э, вот ну в целом по тем играм, которые мы видели от других команд этой школы. Да, TPH очень неплохо смотрятся э, вообще в мировом рейтинге. Э, и в Штатах на турнире вот по восьмому году их команда неплохо смотрелась. Так что я считаю, вот Товарняк очень хороший показатель был. Главное дальше не расслабляться. Вот здесь норвежцы шайбу перехватывают. Заходят в нашу зону. Бросок с острого угла мимо цели. Есть подбор за Казачковым. И сразу направо. Немножко не разобрались. Богайчук с Давлетмирзаевым. И здесь проброс уже в исполнении соперника. Ну что, Роман Крылов с партнерами на льду. Против них звено Максима Лукача. Крылов, бросование выигрываем. И... Перевод на синюю линию. Выстрел с дальней дистанции. Добивание. Ну, где шайба? Ушла она за ворота, и Там Микуш первым на подборе оказался. Елемесов. Неплохо. Приходится выходить Назару в среднюю зону. А, да, других вариантов не было. И еще одна попытка начать собственную атаку на чужие ворота. Пока обрывается в средней зоне. Норвежцы очень цепко действуют. Крылов с подкидкой в среднюю. Здесь подбор за Микушем. Ондрей накатывает. Силовая борьба. Неплохо. Забираем шайбу. Елемесов. Вот Но у норвежцев очень высокие прессинг. Я думаю, вы тоже обратили внимание, что норвежцы встречают наших парней очень-очень высоко. И не позволяют даже начинать атаки. Прочувствовали они, да, что казахстанцы могут длинными передачами выходить вперед. И вот этим не дают пользоваться нашим хоккеистам. Вот этими длинными передачами, которые они умеют делать. Елжас, Каирхан... Продрался вперед в борьбе против очень неуступчивого Хаглунда, по-моему, сейчас был и вновь подбор за нами. А вот здесь здорово, хорошее оставление Елемесов. Елемесов! Выстрел! И добивания не будет. Ушла шайба мимо ворот. Гуров. Гуров развернулся, борьбу проиграл. А вот здесь хороший отбор. Выстрел еще один. Нет, опять без добивания Падение, падает Ферса. Момент бросок мимо цели Елемесов. Но вот сейчас хороший отрезок. Придавили наши ребята. Подправление. Гол, гол, гол, гол, гол, гол. гол! гол! 3-2. Скастрижи за 8 секунд до конца первого периода. Вновь выходят вперед. Ну что, ждем повтора. Было подправление на пятачке после броска Назара Елемесова. По-моему, Роман Крылов там э, находился. Но вот точно вижу Крылова. Смотрим в замедленном действии. Летит шайба. Да, Крылов! Крылов переправил шайбу в ворота. Мне показалось, что именно он. Я записываю эту шайбу на Романа. Однозначно. Ну, изменила, изменила шайба направление полета. Я думаю, вы тоже это увидели в замедленном повторе. 3-2. Как бы то ни было, мы вышли вновь вперед. В третий раз в этой встрече. Последние секунды остаются играть командам в первом периоде. И все на этом. Звучит сирена, друзья. Мы уходим на короткий перерыв. Не знаю, будут ли повторы э, с арены в Праге. Будут ли повторы из Чехии. Э, подождем, что нам тут напишут. Кор а перерыв, кстати говоря, короткий. Перерыв короткий. Команды не уходят э, в раздевалке, А значит, двухминутные перерывы. Ну что ж, и мы тогда тоже далеко уходить не будем. Мы тоже уходить не будем, возьмем небольшую паузу, очень скоро тогда вновь вернемся в эфир, тогда пока оставляем звук с арены, передохнем парочку минут. Ну что, друзья, закончился перерыв первый и единственный. Команды поменялись местами. И вот сейчас во втором отрезке игры уже каждая команда на своей половине площадки начинает этот второй период. Ой, как ошибаемся сейчас в своей зоне Ферса. Чуть внимательнее, Вадим. Так делать нельзя. И это чуть было не привело к взятию наших ворот. На первых же секундах. Да, <соспорщик> упустили мы сейчас соперника. Просто подарили ему шайбу. Вагнер. 3-2 у нас на табло. 3-2 с кастрижи впереди. Чистый вход в зону. Коротков. Справа есть партнер. Коротков. Передача. Выстрел. Гоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Данил Якушкин делает счет 4-2. Шикарная атака получилась, да. Вот такая передачка прошла от Вагнера э, на Короткова. Коротков выложил на Якушкина. И Данил не промахнулся в упор, расстреляв ворота. Великолепный момент. Еще раз смотрим, да. Коротков здесь выиграл борьбу. И какой пас аккуратненький. Прям в клюшечку. И Данил Якушкин не промахивается. 4-2. Через 30 секунд после начала э, второго периода мы увеличиваем преимущество в счете до двух шайб. Но э, тут же, да, норвежцы пытаются э, вернуться в борьбу. Э, сейчас начнут они немножко раскрывать тылы, что называется, оголять тылы. Будут стараться идти как можно э, больше вперед. И вот этот бросок э, Толстовича нам это же, да, и доказывает. Э, сразу же со входа в зону практически утеев неплохо С подкидкой в ближний борт. Здесь Богайчук не успевает к шайбе. Первым успе... до нее добирается Лаштяк. Лаштяк за воротами прокатил. Бьет по тормозам разворот. Вновь играет на ближний к нам. Здесь Бе... Бентерут. Бентерут. Капитан соперника прокатывает за воротами. До броска. Дело не дошло у Йонаса. Ну и правда шайбу мы сразу отобрать не сумели. Вот только сейчас добирается до нее утей Сбрасывает в ближний борт. Но вновь не точно и вновь подбор за норвежцами. Ну, неплохо. В целом неплохо смотрится сборная Норвегии. На самом деле весьма э, интересная команда. Еще раз Толстович. За спину играет. Вновь подключает Лаштяка. Вот это опасно. Ох, молодцом, Богайчук. Но момент все-таки позволили сопернику создать. И Бентерут не попал в створ ворот. Здесь, конечно, нам повезло. Скажем откровенно. Утеев на ближний борт. И длинная передача в центр, проходит этот пас, разгоняемся, плохая передача Плохая передача, арбитр говорит, что проброса не будет Бентерут первым на подборе, Казачков попробовал попрессинговать Удается отобрать ему шайбу, выбираемся из зоны, из чужой Причем, да, и Казачков возвращается в свою, через капитана Каирхан дальше в центр, неточный пас, забирают шайбу норвежцы Коем длинной передачи нашел партнера и будет бросок сейчас, который мы блокируем успешно. Спокойно, уверенно, Леонид Кравцов сейчас ставит игру на паузу. Да, статистики по броскам, друзья, так и нет. Статистика только по заброшенным шайбам. Не знаю, может быть потом появится, но хочется на это надеяться, хочется в это верить, да, что мы увидим количество бросков створ-ворот. Надеюсь, что оно будет. Да, Данила Якушкина записали эту шайбу, передача у Артема Короткова в официальной статистике. Хотя Данил Вагнер показывал, мол, я тоже принимал участие в этой атаке, говорил он судье. Судья головой кивнул, сказал, ага, ладно, хорошо. И мы в итоге записали лишь передачу Артема Короткова. <coughs> Почему-то, да, ну не знаю, им виднее. Расстрел через пятак. И если бы дошла передача до адресата, быть бы там хорошему броску. Но почему наши выходят из чужой зоны? Хотя там линейный показал руки в стороны. Сказал, что можно играть, что не было вне игры. Либо мне показалось. Настолько, да. Тут Ардалин Не сумел сделать передачу. Но подобрал Лейк шайбу. А вот тут уже подбор за нашими защитниками. Гриценко с подкидкой не проходит пас. Норвежцы отрабатывают на своей синей линии. Опасно у наших ворот. Два в одного. Острый угол. И здесь надо внимательнее сейчас сыграть. Ждал, ждал передачку Норум. Но на Йоханаса так шайбы не доставили его партнеры. И, в общем-то, обошлось в этой ситуации, скажем откровенно. Две десятки сошлись в, борьбу, в борьбе за нашими воротами. Крылов классно перехватил передачу. Гуров успеет к шайбе. Но здесь проброса быть не должно. Потому что это был не выброс, это был перехват. Гуров неплохо. Гуров с подкидкой на синюю не проходит пас. Перехвачена вновь шайба. И уже норвежцы в ответной атаке. Лаштяк, А нет, это не Лаштиак. Это по-прежнему Норум, Он до сих пор не сменился. Хорошая борьба. Забираем шайбу. И передача в чужую зону, но на что рассчитывали наши ребята сейчас, не знаю если бы норвежцы шайбу не подобрали это был бы проброс Рамдал, Рамдал автор первой шайбы соперника в этом матче 41 номер, Каспер Рамдал в атаке был сейчас набрасывает Юкамс мимо створа Крылов сумел отправить снаряд в среднюю зону и смена покатила у нас сейчас, потихонечку меняются сочетания, свежие ребята выходят на лед Мамонтов поехал сам вопритинговать соперника и вынудил, вынудил ошибиться, сделать не очень точную передачу Ну и дальше скидка Турмагомбетова на Мамонтова не прошла Еще раз раскатывают соперники Юкамс Забрасывает в лицевой. Без проброса здесь. Пять минут позади во втором периоде. Причем практически без остановок. Эти пять минут-то прошли, да? Вот заброшенная шайба. Ну и один, по-моему, проброс был. Ох, как опасно сейчас. Кравцов тащит. Корсаков. На коротке через Ферсу. Ферса дальше в левый борт. Неточная передача. Юкамс. Юкомс забрасывает вдоль по левому борту. А почему нет свистка? Нет, все-таки есть свисток. Yellow Niga, я не знаю, в какой команде Шуклин сейчас. Последние данные были, что он с 2010. А это с Кастрижи 2009. Команда и здесь Габриэля нет. Никак нет его в составе. Если сказ где-то, да, 2010 если где-то выступают, то вот здесь я не в курсе. Я не слежу за всеми нашими казахстанскими командами, просто на это нет времени абсолютно, чтобы все команды отслеживать мне в одиночку. И я вот слежу. Ну там, где э, действительно, где я знаю, что игры будут, где уже предупреждали. И, естественно, те турниры, которые э, мы транслируем, это я все знаю. Опасно у наших ворот. Прошла передача, причем хорошая передача. Но и повезло, что броска так и не состоялась у норвежцев. И забирает шайбу Леонид Кравцов. Опасно было сейчас у наших ворот. Действительно очень опасно. Э, вот в этом эпизоде повезло. да, Чуть ранее не попало это в кадр. Максим Лукач, а ведь пас на него действительно был шикарный выходили норвежцы здорово сейчас на наши ворота и тут я бы сказал, что мы отскочили, мы сейчас реально отскочили в этом моменте Вагнер выигрывает вбрасывание Вагнер набирает ход. Мне кажется, пока наши ребята не показывают все то, на что они способны. Вне игры же там было, товарищ судья, почему вы не свистите? Но вот, кстати, на этих турнирах нет возможности для запросов судейского, вернее, тренерского запроса к арбитрам. Да, они не принимают никакие запросы, не э, изменяют свои решения принятые. Хороший пас. Коротков уже в чужой зоне. Коротков надо самому решать. Здесь бросок с неудобной мимо цели. Хорошая Скидочка на подключение Вагнера. Вагнер. Ну как Якушкин здорово сыграл. А еще раз Вагнер. Ну, Данил, бросать надо. Бросок сорвался. И Якушкин никак не успевал, конечно, здесь шайбу у соперника отобрать. Разводит руками Артем Коротков. Вот еще раз обратите внимание. Данил, Вагнер либо нужно было тут мощнее бросать, либо отдавать на Короткова, который ждал, в общем-то, передачу. Да, перекрывал его немножко там Исаксен Ну и да, бросок сорвался Сорвался бросок у Вагнера К большому-большому сожалению Еще один момент Опасно, Бубликов приложился Ведь это Макар, по-моему, стрелял сейчас Подключился к атаке наш защитник В створ не попал А все почему? Да потому что норвежский голкипер Успел выставить Даже не ловушку, не блин А клюшку выставил Шайба у норвежцев. Начинают они еще одну атаку. Хоем. Неплохая задумка. Но здесь здорово в перехвате. Отрабатывают казахстанцы. Чистый вход в код чужую. Гриценко набрасывает в лицевой. Продолжают, э, продолжают хоккисты Сказ Стрижей давить. Ну, давайте, парни. Наброс на пятачок. Подправление. Неплохо было задумано. Да. Богайчук пытался перевести шайбу в ворота. Не удалось этого сделать. Казачков ускорился. Бубликов классно, кстати, перекрыл синюю линию. Казачков. Казачков нет, бросить не позволяют. Забирает шайбу Лаштяк. Ну у нас, да, вновь вот такими длинными отрезками играют команды. Вот смотрите, что норвежцы творят. Хороший какой, хороший розыгрыш сейчас от норвежской команды. Лаштяк уже в нашей зоне. Сближается Матиас с воротами. Завалили мы его налет. Ну и что характерно, заметили вы или нет, но у нас до сих пор не было ни одного удаления в этом матче. А мы уже приближаемся к середине второго периода. Казачков набрасывает в лицевой. И, по-моему, на смену покатил Данил сейчас. Э, да, просто уже устали. Устали наши парни. Нужно меняться. Нужно выпускать свежее сочетание. Э, и это свежее сочетание вышло на лед. Силовая борьба. Шайба достается норвежцам. Опасный момент. Бросок из-под защитника. В перекладину прилетает сейчас снаряд. Ох, как опасно было. Еще один прострел. Мимо створа шайба прошла. Интересно, покажут нам этот эпизод еще раз или нет. Ждем да, от режиссера, от оператора этой трансляции. Неплохо играет клюшка Леонид Кравцов, снимая шайбу практически с крюка клюшки соперника. И ну, убираем мы этот опасный эпизод чуть в сторону. Но норвежцы продолжают давить. Обратите внимание, два игрока в синей форме абсолютно там в гордом одиночестве находились сейчас в районе питака, Как отставили мы их там неприкрытыми абсолютно. Это, конечно, что-то с чем-то было сейчас. Елемесов, классная передача. Моменты, срывается бросок у Гриценко. А, а нет, это не Гриценко, это Гуров был. Да, Гриценко же защитник. Я еще думаю, как так-то? Откуда Алан Гриценко в нападении? Это Марк Гуров был, да. Сорвался бросок. И выход 1 в 0 реализовать нам не удается. Подбираем шайбу в средней зоне. Мухаммед Галиев через дом. Ферсан, ближний. Сложная передача от Еле но все-таки шайба до Вадима дошла. Ферса длинный заброс в чужую. Это опять проброс. Это опять проброс. Да, отправил я информацию в Прагу, чтобы передали нашей команде, чтобы передали хоккеистам, что вот такие забросы, гибридные пробросы здесь тоже запрещены. Любые пробросы, хоть гибридные, хоть не гибридные. Кто бы не успел первым к шайбе, свисток все равно раздастся. И вбрасывание будет перенесено в зону нарушившей команды. Гибридные пробросы не работают. Ох, как опасно сейчас отрикошетила шайба. И ведь не вышла она из нашей зоны Продолжают соперники там э, контролировать ситуацию Вот здесь подставление Да, больно, больно досталось игроку нашей команды Быстренько он сменился Не видел я, кто там подставился Под этот бросок Вагнер вышел на лед и шайба покидает пределы льда. Кстати говоря, вот мне что было интересно в Швеции, в прошлом сезоне были игры в Швеции. Э, по-моему, да, по-моему, там было такое правило. Если шайба э, попадала в сетку за воротами и возвращалась вновь на лед, игру никто не останавливал. Игра продолжалась. Представьте себе, то есть это не считалось, что шайба покинула пределы льда. То есть от сетки отскочила на лед. Все, ребята, продолжаем, играем дальше. Нечего нам тут паузы в игре делать. Неплохо сейчас Коротков. Коротков падает. И вновь без нарушений против Артема действуют норвежцы, по мнению судьи. Отбирают шайбу. Якушкин поехал прессинговать соперника. Хаглум. Немножко падает интернет на арене. Да, там... Не только у нас проблемы с интернетом, но и у европейцев тоже они присутствуют. Якушкин, Якушкин, перевод на дальний борт, а там никого из партнеров не прочитали эту ситуацию. Вагнер, да, не пошел вперед, а Коротков-то был прям рядом с Данилом Якушкиным, и поэтому передача получилась просто в никуда. Вагнер можно отдавать на Короткова, долго думает Данил Вагнер, и в итоге теряет шайбу. Падает, падает немножко сигнал интернета, но это нормально для Чехии, поверьте, там особо не заморачиваются на подобные вещи. Есть трансляция, есть, нету, ну и бог с ним. Говорят они, ох ты, Данил Вагнер, как здорово бросил сейчас, но голкипер норвежцев этот эпизод прочитал. Виктор Сместад шайбу в ловушку забрал, но вот спасибо режиссеру этой трансляции, да, еще раз дает нам повтор момента. Хороший бросок, действительно хороший получился бросок у Вагнера. В ближний угол выцеливал. Немножко точности не хватило. 8.45 до конца второго периода. В матче, в котором с кастрижи выигрывают у сборной Норвегии со счетом 4-2. Скидка на пятак не прошла. Забирают шайбу норвежцы. Мы вновь ее оставляем в чужой зоне. Богайчук. Первым Богдан на подборе. Нет, проигрывает Богачук. этот эпизод. И сразу же Лаштяк переводит шайбу на дальний борт. Встречаем соперника. До Кравцова в итоге шайба дошла. Он ее оставляет защитником. Богайчук. Богайчук. Нельзя, нельзя. Вот так сейчас делать Богдан. Ох, выдохнуть можно. Рискованно, очень рискованно действовал Богдан Богайчук. Но все-таки сумел э, шайбу вывести подальше от ворот. Ускоряется Давлетмирзаев, Мирзаев. Добирается до шайбы в чужой зоне. Толчок в спину. Арбитр молчит. Бубликов зажег. Мимо ворот шайба пролетела. Андрей Микуш на подборе. Обратите внимание, Андрей Микуш, 91 номер, очень мощный парень, высокий, рослый, защитник. Я думаю, вот они с Данилом Вагнером где-то близки, да, по комплекции. Сегодня смотрел у шведов два здоровенных парня есть. У шведов, в смысле, Стокгольм-Селект. Сборная Стокгольма. Там два парнишки прям очень мощные. Хорошая передача. Богдан Богайчук не сумел перехитрить соперника. Чуть расторопнее оказался. 20 какой там, 26. Да, это Юкамс был. Оказался Янис чуточку расторопнее. И шайбу вывел из своей зоны. Гриценко. Неплохо сыграл Алан. Подобрали мы шайбу. Богайчук. в среднюю. Здорово. Хорошая передача. И дальше продавливаем. Но здесь Давлет Мирзаеву немножко не хватает. Мансур не сумел дело довести до броска в створ. Очень высоко встречает соперника Мухаммед Галиев. И это провал в обороне. Таким образом, опасный выстрел Леонид Кравцов. Браво. Браво, Леня. Еще раз повтор этого эпизода от режиссера из Чехии. Фискиберг бросал Лукас. Фискиберг, 67 номер, неплохо выкатывал на наши ворота. Каспер Рамдал на точке у соперника против Романа Крылова. Крылов выиграл брасывание, но я в чемпионате Казахстана не раз отмечал, насколько здорово Роман Крылов действует на точке. Он очень много в выигрывал в этом сезоне и сейчас продолжает. Про, ух ты, а вот это опасно. Хаглум. Хаглум мимо ферсы проскочил и здесь нам опять везет. Но атака-то не закончена. Норвежцы продолжают давить вторым темпом. Рамдал скинул в угол, ответный пас получил от партнера, Крылов подключился, сопернику помешал, вышли мои зоны. Классная передача, обработать ее толком не удается. Илимесово и вне игры свистит арбитр. Хороший, хороший мог получиться эпизод сейчас, могли пойти в атаку, ну и даже пошли в атаку, да, но увыях до броска дело не довели. Что характерно для этого матча, да, отсутствие удалений. Вот это меня, если честно, прям немножко настораживает. <coughs> то ли арбитры дают волю командам, то ли все-таки действительно без нарушений играют хоккеисты. Хотя, ну, в паре моментах у меня были вопросы, были претензии, что называется. Ну вот зачем сейчас... А, кстати, замена вратаря произошла у норвежцев, я так понимаю, в самом начале второго периода вне игры здесь. Да, скорее всего, в самом начале второго периода... Да, вот после той шайбы в исполнении Данила Якушкина Замена голкипера состоялась у норвежцев Вышел на лед Фергус Сонхагнес. Хагнес 31 номер Виктор Сместад место свое в воротах уступил партнеру по команде Ну, по сути, да, пополам, что называется, проводят этот матч э, галкиперы норвежской команды. Там 30 секунд разницы буквально. Ну что, смотрим дальше. Норвежцы в нашей зоне. Наброс на пятачок мы прерываем. Неплохо отработал Елжас. Направо скинул на Короткова. Артем зону зашел, шайбу потерял. Есть подбор от Якушкина. Якушкин. Завозился Данил. Данил. Коротков пытается помочь, а шайба уходит к, к фиске бегку Тот дальше в центр. Нашел передачкой Ардалина. А Ардалин зашел в нашу зону. И здесь уже включаемся в оборону. Лукач. Лукач. Лезет дальше в угол. Бросает с острого угла. В сетку шайба попала. Но с внешней стороны Максим Лукач приложился. Заброс под синюю линию проходит. Хороший момент. Коротков, Коротков. Но ну, бросок. И шайба в ворота не идет. Хороший опасный момент. Артем Коротков имел сейчас все шансы увеличить преимущество э, СКА Дельфин. До трех шайб Еще раз посмотрите как здорово переложил снаряд Ушел от двоих соперников Но ну и здесь уже просто не хватило пространства Не хватило свободной зоны Артему Короткову Чтобы с неудобной руки положить шайбу в ворота Мансур давлет Мирзаев С партнерами на площадке Выигрываем вбрасывание. Ну, потихонечку, да, начали добавлять мы на точке. Давлит Мирзаев на дальнюю отдал. Ну, ну, гол! Гол, гол, гол, гол, Казачков! Красавчик! Данил Казачков на пятаке. Как отработала. Какой умничка. Ну и Мансур Давлет-Мирзаев вовремя успел увидеть партнера и выложить эту передачу. Причем, смотрите, Давлет-Мирзаев не видел Казачкова. Он готовился бросать. И лишь в последний момент понял, что надо, а или даже нет. Знаете, такое ощущение, что Мансур-то и не видел Казачкова. Он, по-моему, набрасывал. Именно набрасывал на ворота. И Казачков здесь красавец. Просто шикарен Данил Казачков. Разобрался в ситуации великолепно. 5 с Кастрежи за 4,5 минуты до конца второго периода, до конца основного времени игры ведут у норвежцев. Уверенно ведут. 5-2. Это хорошее преимущество. Это хороший счет. Отбрасываем шайбу. Ну и сейчас надо, да, немножко так повнимательнее, я бы сказал, сыграть в обороне. Потому что вот такие провалы абсолютно ни к чему. Ответ соперника и где шайба, мы ее не видим. Момент броска Норума в кадр не попал. Бубликов проиграл борьбу Норуму. Скидка на наш пятачок. И забираем, забираем, забираем шайбу. Багайчук вывел ее в среднюю. Еще дальше вдоль по правому борту. А вот здесь ошибка и контратака может получиться очень опасная в исполнении норвежцев. Добираются они до нашей зоны. Хаглунд ошибся. Здорово казачков уже в обороне отрабатывает. Здесь же э э э э э э -Мухаммед Галиев. Хорошая передача. Мамонтов, мамонтов на питака. я я я яй я, -я! не под руку. Приходит Шайба, он ее ждал немножко раньше и уже прокатил мимо пятачка. Далековато откатился. Три минуты. Всего лишь три минуты остается до конца основного времени игры. Три минуты. Три шайбы преимущества. Сказ трижей. Бросок мимо створа уходит шайба. Подбор вновь за нашими ребятами. Не прошла передача на пятак. Там ждал, ждал, ждал Роман Крылов, но не дождался. Немножко совсем. Не пошла передачка. Лаштяк уже в нашей зоне. Два в одного. Контрвыпад. Ну вот то, о чем я говорил. Нужно повнимательнее сыграть в обороне. Не нужно сейчас всеми силами идти в атаку. Достаточно, если нападающие двигаются туда-вперед, защитникам повнимательнее бы в своей зоне отыграть. Еще один момент создаем. Хороший бросок. Опасный бросок. Э довольно таким, да, кто вновь Назар Елимесов бросал из-под соперника. Хороший бросок. Правда, здорово. Аккуратно, причем так прицельно и довольно-таки резко выстрелил Назар, но в ворота шайба не пошла. Да, что касается регламента, на предварительном раунде, на вот на этом раунде предварительном, где у команд по 5 игр будет... Нет овертаймов В случае ничейного результата сразу назначаются штрафные броски После матчевые булиты Причем в прошлом сезоне этих бросков было да, до первой ошибки То есть была ситуация, когда в первой же паре бросков была добыта победа Причем, по-моему, тоже стрижами в прошлом сезоне вот не помню или стрижили, или кто-то в булитах тогда первым же броском, в общем соперник промахнулся, а наши ребята забросили и на этом матч завершился, так что имейте в виду, друзья, но в этом матче вряд ли нас ждут булиты после матча, вы тут уж слишком большое преимущество алматинцев, простите, казахстанцев, да, все никак не могу я к этому привыкнуть, что у нас все-таки нечистая алматинская команда а сборная с привлечением и других городов Казахстана, классный момент. Может получиться сейчас. Убегаем по левому борту. Чистый вход чужую зону. С подкидочкой передача. Мамонтов не под руку. Не под руку. Приходит шайба от Короткова на Мамонтова. Вновь Сава. Ответный пас направления Артема не прошел. Коротков оставил шайбу в чужой зоне. Мамонтов продолжает прессинговать. Последняя минута вот-вот начнется. Ну что, потихонечку, потихонечку, но ну можно уже говорить о том, что в стартовом своем поединке с Стрижи. Казахстанская команда с Кастрежи одерживает первую победу. Не знаем пока с каким счетом окончательным, но это точно будет победа, друзья. За 50 оставшихся секунд три шайбы отыграть норвежцы никак не сумеют. Поверьте моему опыту. Артем Коротков уже в чужой зоне. Далековато пошла передача. И здесь Янис юкомс оказался чуть быстрее. И чуть расторопнее. Перевод на дальний борт не прошел. Классно, Вагнер. Молодцом, молодцом, Даниил. Есть партнер на пятачке. Вагнер укрывает шайбу корпусом. Шикарная передача и гол. Это дубль Даниила Якушкина. 6-2 становится счета у нашей встречи. 24 секунды до конца. Теперь уже точно матча. Ну какой красавец Даниил Вагнер. А... Дайте нам повтор. Я хочу еще раз насладиться этой передачкой. Данил Вагнер, смотрите, что сотворил. Во-первых, перекрыл синюю линию. Во-вторых, укрыл шайбу корпусом, ушел от соперника. И из-за ворот очень аккуратно на Якушкина выложил. Ну а Данил не промахнулся в упор, расстреляв ворота соперника. Вот так вот второй период оказался 3-0 в нашу пользу. И очень уверенно мы забираем первые три очка. Еще один розыгрыш. И Вагнер! Даниил Вагнер 7-2, 7-2, ребята, это разгром, причем разгром в конце это всегда приятно вдвойне, а, да, когда мы не сдаем концовочку, когда мы продолжаем проводить одну атаку за другой. Да, и здесь отработали. Кстати, я вот не вижу короткого Возможно, изменения по звеньям. Вместо короткого сейчас оказался Мансур Давлет Мирзаев на, на льду в этой смене. Вполне возможно, какие-то изменения Да, дает на Теев. Ищет варианты. Но вот сейчас опять остаются. Смотрите-ка, теперь уже меняется Вагнер. И выходит Казачков. Две секунды до конца. Ну и осталось. И все. Да, сирена, похоже, звучит. Решили уже эти две секунды не продолжать. Ну что, ребята, я аплодирую. Аплодирую стоя нашим парням. Красавчики. Леонид Кравцов. Великолепный поединок. Да, были две пропущенных шайбы, но я бы не стал всех собак на него вешать. Где-то ну, выход 2 в 1. Там даже 2 в 0 в какой-то момент было. Да? Превратилась вот эта передача дальняя. И Кравцов никак не мог подтащить. Еще одна шайба, ну тоже проваливались защитники В обороне нужно чуточку внимательнее действовать нашей команде Давайте попробуем послушать Назар Елемесов получает приз лучшего игрока в составе СК Стрижей И не вижу кто у норвежцев 25-й, да, это Бенджамин Хаглунд вот они, два лучших игрока сегодняшнего матча. Назара Ильмесова поздравляем э, со званием лучшего игрока в этой встрече. Красавчики. Красавчики вся команда. Супер, молодцы. Это был хороший матч, это был достойный соперник. Давайте говорить откровенно, да. Э, ребята из Норвегии первый период показали себя самой, что не на есть, лучшей стороны. Они были очень близки э, да, к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете на табло. Но вот за 8 секунд до конца шайба, которую я все-таки записываю на Романа Крылова у себя в протоколе, позволила нашей команде получить определенное преимущество. И в третьем, во втором периоде, плюс еще одна шайба уже от Данила Якушкина, принесла в итоге нам, да, вот итоговый вот этот результат. Мне кажется, именно вот эти две шайбы под номером 3 и 4 стали основополагающими в этой Встречи. Ну что, друзья, будем потихонечку прощаться. Да, рукопожатие состоялось. Команды укатили. И мы потихонечку тоже будем закругляться. 7-2. Есть первая победа на турнире в исполнении наших ребят. Ну что, сегодня у нас еще 2, 3 поединка на канале пройдет. Во-первых, конечно, это матч Финлэнд-Астана. Так, секундочку, друзья. Я сейчас отключу картиночку. Это у нас опять... Тут что-то пошло не так. Итак, сборная Финляндии против Астаны. Матч состоится в 15:20. Через полтора часа примерно приходите. Прямой эфир на канал 6 полевой. Хоккейный клуб Астана будет биться против сборной Финляндии, команды Finland Selects. Ну а далее, практически следом, в 16.45 с Кастрижи сразятся против североамериканской команды под названием Топ-Спид Хоккей. Интересный на самом деле коллектив. Мы его видели в... Да, на других турнирах, по другим возрастным группам. Но сама по себе школа вот это вот ТОП Спид Хоккей очень интересная. И э, не думаю, что матч будет очень простым, но все-таки у наших ребят шансов на победу там ну, дол должны быть эти шансы. Наши парни, я думаю, готовы. Готовы к серьезной борьбе. Э, СКА ТОП Спид Хоккей в 16.45. Но и завершит этот игровой день поединок команды СИКСТИ. Это СИКСТИ Хоккей, команда из Северной Америки. Сборная, ну, там представлены игроки США и Канады. Северная Америка 60 Hockey против Астаны в 22 часа 25 минут. Вот такой поздний поединок будет сегодня на нашем канале. Так что да, ждем, ждем, друзья, всех вас на прямой эфир на эти матчи. На этом все. С вами был ваш комментатор Евгений Самойлов. Канал 6-й Полевой. Увидимся в следующих трансляциях, друзья. Не болейте, берегите себя. Всем пока-пока!